Всем привет, это Дима Нечаев. Сегодня мы говорим про то, как перенести в течение одного часа свои данные из ваших блокнотов в, или там Excel файлов в СРМ-систему. Напомню, что мы проводили опрос среди мастеров татуажа который показал, что больше 80% вас по какой-то причине до сих пор пользуются блокнотами, календарями, ежедневниками. Кто-то не ведет базу вообще, кто-то ведет базу в Google Docs или в Excel, это нормально, но э, CRM-система, ну, в нашем случае, это не просто CRM-система, такая микро ERP-система, система по управлению не только взаимоотношениями с клиентов, но еще и э, какими-то товарными остатками, выплатами зарплаты и прочее, она, как правило, делает вас намного подвижнее и э, вы зарабатываете больше денег. Почему? Потому что, во-первых, вы можете делегировать э, частично продажи. То есть, вы можете отдать доступ от crm системе своему администратору, который будет вашу эту базу окучивать. А в случае, если он не будет успевать вовремя, то вы будете это видеть. То есть, в, в так называемых логах, эта история, вы будете точно понимать... <звы> Спасибо. Вы будете точно понимать, что сделал так или не так. ваш продавец. <coughs> Я расскажу просто на примере нашем. Мы после того, как внедрили CRM-систему, это было в 2013 году, первая CRM-система, которую мы поставили, была ama crm а у нас в три раза увеличились продажи. Просто за счет того, что мы смогли, мы, история такая, мы делали uh, Excel-ку, и в excel мы подгружали <coughs> uh, свои фотографии. То есть, мы на полном серьезе, сейчас, одну секунду, я посмотрю. Подгружали. Так, это мой стримчик зашел, я буду отсмотреть ответ, чтобы отвечать на ваши вопросы, буду параллельно просматривать стрим. И мы подгружали фотографии, пока файл Excel, еще даже Google Docs тогда не было, пока файл Excel не стал, не стал весить столько, что он просто открывался там по полчаса, чтобы туда зайти и посмотреть, что там в базе. Соответственно, так, давайте еще раз посмотрим, сколько людей нас смотрит. 14 человек нас смотрит. Да, вас немного. 14 самых упертых, так называемых, адептов. Я не знаю, почему большинство эту тему игнорирует. На самом деле, прямо пропорционально количество, количество клиентов и количество денег у вас в кармане. Тому установлена у вас CRM-система или нет. Так вот, я поставил себе CRM-систему. Мы интегрировали ее и буквально за месяц у нас выросло количество продаж в три раза. Почему? Потому что мы стали следить за тем, как люди как люди реагируют, общаются, стали прослушивать звонки, стали смотреть, перестали забывать о том, что людям нужно перезванивать, стали нормально назначать, ну, упорядочили, скажем так, работу с клиентами. Так, одну секунду, я посмотрю. Вижу. Ага, я вижу чат. Супер, хорошо. Работаем дальше. Этот эфир, он не был нативно интегрирован а, с каким-то оператором CRM-систем. И что такое CRM-система? Вкратце, для мастеров красоты, это штука, которая позволит вам... Это какая-то система, а, программный комплекс, который позволит вам настроить отношения с вашими клиентами так, чтобы и клиентам было хорошо, и вы все время понимали, что у вас происходит. Это, наверное, не очевидно для человека, который только-только занимается бизнесом. Но... На самом деле, ваша эффективность, ваша доходность, ваша рентабельность и все вот, вот эти скучные слова, связанные с деньгами, они напрямую зависят от того, стоит у вас CRM-система или вы поленились, поленились ее поставить. А, сегодня мы будем интегрировать систему Y-Clients, я рекомендую вам открыть параллельно со мной, <coughs> открыть а, свои браузеры и делать тоже шаг за шагом то, что делаю я, это поможет вам сделать первый шаг к тому, чтобы настроить учет клиентов не в обычной, не на бумажных носителях или в Telegram, ой, простите, в Excel, а где-то в облаке. Еще раз, преимущество это дает кучу. Изучите эту тему, я не буду ее раскрывать здесь. Можете пока накидать вопросы, которые у вас есть. Пока что я прошу тогда дать браузер и я расскажу о системе, которую мы будем сегодня рассматривать. Смотрите, мы будем, я создал специальный аккаунт который называется проба. Мы будем э, переносить базу или создавать какие-то, настраивать crm систему так, чтобы подошла любому мастеру татуажа. Собственно говоря, под вас это все сделано и заточено. Настройка займет до часа, поэтому э, планируйте, что примерно будет так. Время, ну, с учетом этого, выделите время и сделайте это один раз. Надо понимать, что CRM-система это гигиена и вот огромное количество пунктов, которые у вас здесь есть, вас не должны пугать. Вы будете погружаться в них по чуть-чуть <coughs> и с самого начала вам не нужно сделать все. Начните с того, что, вот смотрите, вам нужно зарегистрироваться в CRM-системе, которая называется Y-clients. Она находится по адресу yclients.com. Uh, так выглядит их сайт, соответственно, вам нужно зарегистрироваться. Мы можем провести тестовую регистрацию, но он, по-моему, запросит у меня сейчас uh, телефоны, свободных телефонов у меня уже не осталось. Давайте попробуем. <coughs> так, чтобы все с нуля, как говорится. Давайте сделаем выход. Вы можете повторять за мной, прям шаг за шагом. Uh, так, регистрация. Uh, так, номер телефона он потребует, да? Он потребует номер телефона. Ну давайте, ладно. Блин. Короче, сюда вводите свой номер телефона. Email. Наверное, он меня не пустит. Короче, ничего сложного в том, чтобы зарегистрироваться, нет. Там какие-то, как и в любом сервере сервисе, стандартные шаги. Так, наверное, мне проще войти будет. Давайте я войду. Наверное, регистрацию вам не надо показывать, это даже примитивно очень все. Там все интуитивно, понятно. Так, давайте я, наверное, свой телефон введу. Так, у меня какой-то новый пароль. Я не пользуюсь этим сервисом. А у нас интегрирован, интегрирована другая CRM-система. Она большая, вам она не нужна. Поэтому у меня иногда будут тупники, связанные с этим. Так, а наверное, я не, не зайду. Потому что у меня нет сети. Вот я себе устроил. Слушайте. Так. Я сижу сейчас в подвале, и здесь не очень хорошо ловит. Вообще не ловит, можно сказать. Мобильный телефон. Да, он выслал мне новый пароль. Да, еб РСТ. Так. Будем бороться, хорошо. Так, я пошел, поймал сотовую связь, и мне прислал новый пароль. Не был я готов к тому, что. Требуется смена, ну ладно. Итак, вы входите в CRM-систему и первое, с чего вы должны начать, это э, с настроек. Вот здесь ну, уже есть какая-то преднастройка и я ее провел. Вам ее необходимо... вот давайте по Первое, что вам нужно сделать, это настроить дополнительные поля. Это поля, которые вам понадобятся для того, чтобы вводить данные, связанные с а, вашими клиентами. Так как татуаж это необычная услуга. А, так, сейчас, секунду. Вы переходите в настройки, а, здесь нажимаете дополнительные поля и дополнительные данные клиента, добавить поле, у вас оно будет пустое. И здесь вы можете дополнить любое поле, например, а, у нас уже есть поля. Зона, uh, тип процедуры, техника, микс, факта, клиенте следующий визит. Можно добавить поле, например, цена процедуры. Uh, это будет число. Uh, здесь выбираете всегда, всегда и тестовый филиал. То есть, чтобы у нас в этих филиалах это было доступно. Нажимаете сохранить. И добавляем еще поле. Это предоплата. А, то же самое, это число. Вбиваете здесь три галочки и нажимаете сохранить. Что это дает Смотрите, когда вы вот эти все эти поля сделаете, следующий визит, зона, тип процедуры, техника и так далее. Соответственно, ну, вы можете настроить выбор значений из списка вот здесь. Видите? Так. Почему я не могу редактировать? очень странно а, так нажмем редактировать а все я понял после того как мы зафиксировали его изменить к сожалению нельзя ну, очень странно white а, clients продолжает радовать вы можете добавить поле например на, я не знаю место где она сделана место где делали где делали то есть, если вы принимаете в нескольких салонах красоты, вы выбираете место, выбор значений из списка, например, в салон на ромашка или в салон, а, не знаю, там, пускай тюльпан, условно. Ставим галочки, сохранить. Смотрите, теперь у нас есть а, клиентское поле. Мы переходим снова из сети в тестовый филиал, и в этом тестовом филиале нам нужно загрузить клиентов, которые, собственно говоря, и есть у вас сейчас в ежедневнике. К сожалению, работать uh, с файлами корректно, эта CRM-система не может. Uh, почему? Потому что... Я не знаю почему, потому что они балбесы. Но, тем не менее, основные, основной импорт клиентов вы сможете сделать и в дальнейшем, когда уже вы будете дополнять карточки, вы будете каким-то образом вносить и корректировать те данные, которые вы загрузили. Вам нужно все данные, которые у вас есть в бумажных носителях, перенести в Excel. При этом файл Excelчик должен выглядеть следующим образом. Смотрите, имя, телефон. E-mail, если есть, если нет, ничего страшного, сколько он оплатил и комментарии. Соответственно, в комментариях вы указываете брови, растушевка, пигмент такой-то, штура прошла нормально, без особенности, клиентка бла-бла-бла ждет какие-то сына из армии. Я не буду сейчас раскрывать, просто запомните, что вот примерно так должны выглядеть комментарии. После этого вы открываете, еще раз, тестовый филиал, клиенты, клиентская база, и операции с Excel загрузить из Excel. Загрузить файл, выбираете файл. Вот он, у меня этот файл база. Кстати, он в описании к этому видео доступен. Вы его можете открыть и просто заполняете один за другим, сверху вниз, формируете список. Загрузить и здесь выбираете раскрывающий список. Имя, телефон, Соответственно, здесь поле, выбираете email, если, ну, у вас будет большой список, я показал тестовый ну, как бы одного клиента, но у вас будет все клиенты, которые у вас есть. Uh, так, здесь, можно сказать, оплатил, здесь комментарии, а здесь что-то пустое, ничего не будем. Все, есть, uh, нажимаем сохранить. Все, у нас теперь эти клиенты есть э, в базе. Смотрите, вот у нас есть Дмитрий Нечаев. У нас есть э, его история И если вы откроете эту карточку, вы можете руками в дальнейшем, например, э, выбирать какую-то категорию или дополнительно телефон ему поставить. Насколько нужно ставить пол, наверное, не нужно. Э, класс важности поставить тоже, это важно если вы работаете с випами и не випами, если у нее скидка, поставьте скидку. Номер карты, наверное, делать не стоит пока, вы очень маленькие, но теоретически в дальнейшем можно программу лояльности вести. Вы можете вбить также день рождения, не знаю, поздравляете вы своих клиентов или нет, но теоретически можно сделать. Вы можете, вот здесь я сделал вкладочку «Следующий визит», соответственно, назначить ему, например, на 31 число. И вы всегда будете помнить об этом, что он, он сделал брови, в технике растушевка и микс, соответственно, там вы можете опять такие списка значений выбирать. Обязательно добавьте факт о клиенте, который поможет сделать вашу коммуникацию проще, например, то, что ждет сына из армии. И при следующей беседе, когда вы общаетесь с клиентом, если вы спросите, как сын пришел из армии, все получилось, у клиента совершенно другое, понимаете, о вас впечатление, то что вам не все равно, вам не плевать. Обязательно заполняйте этот факт. Цена процедуры, соответственно, ну, допустим, 5000 рублей, и он внес 500 рублей предоплату. Место, где делали вот это пункт, который мы внесли сейчас, да, понимаете? Примечание, соответственно, ну оно загружается автоматически, но я рекомендую зону технику и микс э, вводить отдельно, чтобы не было ошибок. Так, вот здесь оплачено, баланс э, продано. Что такое продано? Я не знаю. Давайте мы посмотрим, что будет, если мы пять продано. Все, окей, баланс ноль. То есть человек пришел, оплатил 5 тысяч, вы ему сделали процедуру 5 тысяч, ура, если по каким-то причинам он перенес вашу процедуру, вы, вы это продано, не заполняете. Понятно, да? Таким образом, если вы сформируете большую э пачку ваших клиентов в большой файлик, этот файлик, еще раз ссылка на него находится в описании к этому видео, вот здесь добавляйте просто Ольга э Бузова, Ольга Бузова ее телефоны и так далее, у вас будет список. А перенос занимает, ну, сколько вот я сейчас ковырялся, ну, может быть, ну, 30 минут, ну, час, если вы совсем потормозите. Зато, после того, как вы это сделаете, вы сможете, у вас вся база будет в CRM-системе. Очень важно не разрешать администраторам либо себе работать на бумажках, потому что, как только вы начинаете записывать блок, он все опять слетает. По-хорошему, если вы интегрируете онлайн-запись, <coughs> я тоже расскажу как это сделать, вы больше ничего запоминать, заполнять не будете. Ну, как бы, только после процедуры, детали процедуры. Все остальное будет делать за вас клиент. Он будет вбивать там новый клиент свои номера телефонов, свои фамилии, имя, что он хочет, куда там он записывается и прочее. Вам просто нужно будет делать гигиену. Итак, возвращаемся, мы открываем снова сеть о Медграф, у вас будет, соответственно, называться по-другому. Переходим в настройки, нажимаем основные. Здесь вы можете, если вы работаете по филиалам, или у вас есть филиал, добавить филиал. Я не рекомендую этого делать новичкам, потому что вам ковыряться, собственно, говоря, не нужно. Здесь есть пользователи, если вдруг по какой-то причине вы хотите дать доступ администратору, дайте и просто добавьте нового пользователя, добавить нового пользователя. ну как бы Это несложно в правах доступа, соответственно, вы можете поставить, что он может, может делать это, это, это, это, это, тут тоже ничего сложного нет. Так, назад, вернемся. <клышленный> Дополнительные поля мы уже с вами обсудили. Ну, это, собственно говоря, вот здесь цена, так как одно из дополнительных полей записи, а здесь вот много-много дополнительных полей, которые вы можете внести. А, дальше. <клышленный> Простите. Uh, дальше мы идем, у нас есть услуги и мы можем эти услуги настроить. Я здесь уже добавил категорию татуаж бровей, вы можете uh, добавить свою категорию, ну, например, давайте добавим татуаж губ. Название для онлайн записи будет такое же. <coughs> Сохранить. То есть, у нас есть категории услуг, ну, если вот татуаж век, татуаж век и так далее. Простите. Стройки <coughs> услуг. Мы открываем татуаж губ. Давайте татуаж брови. Так, назад. <coughs> татуаж губ, татуаж бровей. Хорошо, татуаж бровей. Почему татуаж губ? Хорошо, ладно. Татуаж бровей, название категории для записи, подразделение. Сейчас, может быть, я что-то затупил. Что-то затупил, что-то затупил. Всегда, когда вы тупите, можете нажать помощь по разделу, здесь есть справка, и вы можете прямо ну, поковыряться и посмотреть. По-моему, у нас есть, если я не ошибаюсь, Настройки, нам нужно уйти. Так, тестовый филиал. Настройки, <coughs> услуги. <coughs> да. <coughs> Интересно, девки пляж. Сейчас разберемся, как это работает. Настройки, хорошо. Услуги, что не так? Это категория услуг, хорошо. Тварь правей, хорошо. Услуга, вот, ура, надо было нажать. Дальше мы можем добавить услугу, либо откорректировать существующую. Мы назовем, например, татуаж бровей, или как-нибудь давайте назовем пудровые брови, или пудровая техника. <coughs> То же самое название для аннуальной записи сделаем. Название в чеке. это татуаж бровей, вы можете добавить сюда изображение, это должна быть ваша работа, которую вы, которую клиент в дальнейшем будет видеть. Он будет переходить по онлайн записи и будет видеть, собственно говоря, что такое, как вы работаете. Ставите ну, цену, давайте поставим, упростим, 5000 рублей максимальная цена, 5000 рублей минимальная цена. Так, НДС у нас, не облагается. Ну, ладно, по умолчанию, для групповой записи. Так, для онлайн записи, онлайн оплата. А, по онлайн оплате, я сейчас ковыряться не буду, пока я ставлю запрещено. А, теоретически, вы можете разрешить онлайн оплату, но вам тогда нужно еще и разбираться с биллингом. Это сложно. Ну, как бы, для вас сейчас, поэтому времени не так много. Шаг поиска сеансов. А, здесь у вас, а, я рекомендую поставить, наверное, 30 минут, потому что у вас что такое шаг поиска сеансов? Когда вы открываете, например, процедура длится полтора часа. И когда вы открываете э, онлайн запись, вы видите, что можно записаться на 12.30, можно записаться на 13, можно записаться на 13.30 и так далее. Вы можете поставить э, час 30 минут. Зависит от того, насколько плотно вы хотите, насколько вы хотите угодить клиенту, с другой стороны, насколько плотный график вы готовы. Сделать. Так, время начала окончания. Например, с 8, с 9 утра до. Сколько вы работаете? До 19. Например. Описание рассказывать о том, что это за услуга. Прекрасная. Услуга. Ну, наполняйте контентом. Так, есть. Используйте вот. Есть. Сохраняем. У нас сохранена пудровая техника, теперь uh, по сотрудникам. Uh, если вы работаете одна, собственно говоря, ну, вам ничего делать не надо. Вы пишете свое имя и фамилию, вы указываете их при настройке, добавляете время, ну, допустим, два часа у нас будет эта пудровая техника. Uh, технологическая карта вам пока не нужна, потом можете настроить ресурсы. То же самое здесь, вы можете добавить, там, сколько пигментов уходит на эту услугу, какие а, машинки можно использовать и так далее, и так далее, для того, чтобы в дальнейшем учитывать, если вы управляете большой компанией, учитывать а, а, как между мастерами это все расходуется и настроить склад, складской учет. Если вы работаете, <coughs> простите, допустим, в других странах, вы можете так или иначе это тоже интегрировать. Вот здесь куча переводов и язык, онлайн записи вы тоже можете настроить в настройках. Услуги есть, клиенты есть. Понятно, что если у вас много услуг, ну, вы добавляете. А, так сотрудники, соответственно, здесь, ну, я пока один сотрудник, вы можете, давайте посмотрим, откроем меня, вы можете добавить фотографию, как это, собственно говоря, делается, добавить должность, указать его специализацию, ну, например, как-нибудь, топ-мастер, я буду рассказать о себе, что за человек и какой он, и нажать сохранить, давайте я даже добавлю, ну нет, наверное, не буду делать фотографию, как бы все меняли ВКонтакте Аватар и понимают, о чем ели в Facebook. А, по дополнительной информации, так, здесь это уже служебная информация, нужно вам это или нет, ну не нужно, я не знаю, смотрите сами, связанный пользователь, не надо, услуги мы увидим, что я могу делать татуаж бровей, мы на прошлом этапе это подключили. Uh, расписание, соответственно, вы тоже можете настроить график. Как бы, хотите два через два? Это, кстати, очень удобная штука, и вы можете, если на вас работать несколько человек, uh, например, два через два, время работы с 9 до давайте 19 поставим и выставим на 4 недели вперед, сохраним, заполним и сохраним график. Есть. Идем дальше, график работы, uh, так, ну, собственно говоря, вот, видите, заполнилось, два через два, так, должности uh, есть, вы можете добавить любые должности, кстати, здесь, ну, это несложно, добавляйте должность, мастер по наращиванию ресниц, и описание. То и мастер сохранить так ресурсы ресурсы также можно настроить я сюда не погружался но теоретически вы можете добавить сюда машинки можно помощь по разделу получить то есть открывайте youtube и смотрите как это сделать например сюда можно насколько я понял машинку для маникюра вот также машинку для татуажа. Чтобы ресурсы были закреплены за какими-то сотрудниками. Но это больше для тех важно, наверное, кто работает, кто работает с большим количеством подчиненных. По настройкам журнала записи. Так, все здесь понятно. Здесь также можете настроить все. Интеграция вам не нужна. Вы можете настроить уведомления. Собственно говоря, там за деньги <laughs> это не проблема вам будет приходить уведомления в разные социальные сети, мессенджеры и прочее так уходим назад сети вас тоже не касается категории тегирования можно теоретически это сделать но на самом деле потом вы к этому вернетесь Uh, это удоб тагирование удобно для того, чтобы работать с клиентами, смотрел, uh, смотреть, кто оплатил онлайн, uh, была ли частичная оплата, нужно или нет. Ну, как бы, пока не погружайтесь. Да. Итак, что мы имеем? Мы настроили нашего клиента, мы настроили uh, мастера. Теоретически мы можем прямо сейчас настроить онлайн-запись, и уже у вас будет полноценная CRM-система. Давайте пока я отвечу на ваши вопросы. <coughs> Переключите, пожалуйста, на, да, на меня. Я почитаю ваши вопросы. Привет. Так, запись будет. А стоимость этой системы, ну, небольшая, по-моему, в районе полутора тысяч рублей. Мне никто за это не заплатил. Еще раз, это не нативная интеграция. Я ничего не получил из-за того, что я эту систему сейчас вам рассказываю, но вы не можете позволить себе мощную CRM-систему, такую, которую использую я, она большая, но решить проблему как-то с онлайн-записью вам нужно, поэтому вам CRM-система от Client подойдет больше всего. Какие-то вопросы, если есть, пишите в чате, я вижу, что вопросов в общем нет. Я рекомендую шаг за шагом сделать то же самое, что и я, и давайте перейдем к нашей к нашей онлайн-записи записи. Как настроить онлайн записи и сделать, чтобы люди к вам записывались? А, отлично. Мы переходим на так, настройки. <coughs> так, Мы переходим на сеть. Так, так, так. А настройки. Сейчас я соображу, где это <coughs> настраивается. Немного не не интуитивно меню у iClients, Я думаю, что, наверное, это пройдет со временем, когда ты постоянно в ней ковыряешься. Я буквально третий раз открываю этот интерфейс, но, как видите, ничего сложного в этом нет. И как? Итак. Вы можете, если у вас есть инстаграмчик, открыть ссылку на инстаграм. Ну, например, давайте я открою свой инстаграм. Интересно, найдет меня. Да, смотрите, вот как красавчик <laughs> смотрит на вас. Так, открываете э, ссылку на Инстаграм. Так, есть. Дальше. где ссылку на страницу. Сохраняем. Ссылка на Инстаграм есть. Угу. Страница записи. Открываем страница записи и вы можете открыть. Так, назад. Вы можете открыть прямо сейчас уже вы можете записываться. Вы берете, копируете эту ссылку, вставляете в описание под своим аккаунтом. У меня здесь видите pigmentshop.ru а вы можете в настройках Инстаграма добавить ссылку. Вы можете использовать, помимо прямой ссылки, э, как это называется, -то? ну короче, такая прокладка, мы не будем сейчас разбирать, как она делается, она называется тап-линк. но можете сразу влупить онлайн-запись и написать онлайн-запись и все, люди к вам будут записываться именно вот так. Теоретически мы можем на на начать с выбора сотрудника, смотрите, вы видите, можно записаться к Дмитрию Нечаеву, выбрать услугу пудровая техника, и выбрать дату и время. Вот, например, на 20, на 30 число, на 12.00, вы ко мне можете записать. Оформить визит. Соответственно, человек вводит все свои данные и так далее, и у вас падает заявка сразу в вашу систему. Как видите, мы уложились даже в 35 минут, и перенос, ну, собственно говоря, дальше уже вы вовлекаетесь в эту CRM-систему, вы ковыряетесь, скачиваете приложение, смотрите, что, как, но самое важное, что вы должны понять, что как только вы поставите себе CRM, ваша рука будет тянуться постоянно записать кого-то в блокнотик. Вы должны с собой бороться всегда. Вы должны добавлять нового клиента через интерфейс а, CRM-системы. Как это делается? Еще раз я покажу. Мы открываем клиентская база, добавить клиента и вручную добавлять клиента, который вам звонит. В эту CRM-систему можно интегрировать а, те, телефонию, как это делать? Опять-таки, я не буду. Там огромное количество таких туториалов, которые... Ну, туториал это обучающих видео, которые помогут вам эту проблему решить. Основная задача этого видео сейчас показать, что ничего страшного в том, что я сделал, нет. Каждый мастер красоты может сделать онлайн-запись, это несложно. Каждый мастер татуажа может перейти на CRM-систему из блокнотика или Excel, и это не супер сложные какие-то манипуляции. Понимаете, о чем я? Моя основная задача это сломать лед между вами и CRM-системой. Дальше, второе. Вы можете столкнуться с сложностью какой? У вас все в блокнотике. Блокнотик у вас исписан уже несколько лет, вы идете 3-4 года и из блокнотика перенести клиентов в Excel, а потом загрузить в CRM-систему, большая сложность. Для того, чтобы ее решить, вам необходимо отфотографировать, просто взять, отфотографировать всех ваших клиентов, ну, все ваши блокнотик, шаг за шагом. Зайти на сайт, который называется workzilla.com, и зарегистрироваться там, и найти за, ну там условно, за 1000 рублей, или за 2000 рублей, исполнителя, который из Вашего блокнотика, рукописного режима, перенесет все в Excel и уже сдаст вам файл Excel. Не надо бояться, что этот файл там украдут или там будут пользоваться им. Ваши данные никому не нужны, я вас уверяю. После того, как они у вас оказались в Excel, вы совершаете те действия, которые я а, вам рассказал. Это несложно. Если у вас в календаре, в Google календаре, то же самое. Вы можете, э, теоретически, через Google календарь, экспортировать в э, CSV файл. Это файл ну, близкий к Excel. Либо вы можете точно так же, если вы не знаете, как это делается, попросить на Workzilla, и вам за 1000-2000 рублей э, эту всю информацию соберут в Excelке и вы загрузите. Самое главное, не тянуть. Ну, это, чем раньше вы это сделаете, чем раньше вы начнете настраивать вашу работу через работу, ну, как, чтобы вы стали профессиональным предпринимателем, а не то просто мастером, который что-то делает. Чем раньше вы это сделаете, вот этот шаг, шажок маленький, и пообещайте себе прямо сейчас это исправить, тем быстрее вы начнете зарабатывать больше. Ну, вы поймите, даже сейчас, когда вы работаете и делаете, стрекочите кому-то, что-то делаете, если у вас есть модуль онлайн записи, люди будут записываться без как бы согласование с вами, без звонков, без объяснений. Они просто будут записываться. Ваши клиенты, которые будут звонить и говорить, Катя, когда к тебе можно на губы, ты открываешь, смотришь, что, когда, что, давай, согласуешь с ней дату, не надо это все делать. Оставьте это все клиенту, пускай он сам самостоятельно все это делает, а вы потом будете э, регулировать. Звоните клиенту, вы говорите, ну вот тогда не получится, давайте там, вот, там изменим время или, или еще. Короче, вариантов много. Вам очень, вы должны запомнить одно, как только вы зарегистрируетесь в этой системе, вам начнет сразу звонить служба поддержки, они будут вас проводить, потому что вы им, как клиент, очень интересно. Они будут, сколько стоит, давайте посмотрим тарифные планы, я, если честно, даже не смотрел. Так, а, теоретически можно использовать и биллинг. Так, так, так, лицензия, счета. Давайте посмотрим, сколько у нас Y-clients. Выйдем. white Clients. Цены. Смотрим. Цены действительно на конец 2020 года. Ну вот, собственно говоря, вы можете, если на три месяца возьмете 1100 рублей в месяц, если на два года сразу, то 629. Я рекомендую вам сразу выложить деньги за два года, с одной стороны, вы будете привязаны и абсолютно точно будете понимать, что я-то денежки отдал и нужно а, теперь, чтобы у меня все было там, а с другой стороны, а, вы экономите достаточно много, это небольшие деньги. То есть, вы поймите одну штуку, когда вы переведете в CRM-систему, вы просто эти деньги окупите, не знаю, в первые два-три дня. Допустим вам лень все это делать. Вы супер занятой человек или вы боитесь, вы просто боитесь компьютеров, интернета, всех этих сложностей, вам уже за 50, вы с этим боитесь, что вы с этим не справитесь. А, то же самое, найдите на workzilla.com, это сайт по, где недорогие фрилансеры, низко квалифицированные, а, находятся. Найдите там исполнителя, создайте проект, который будет называться, а, а, настроить Y clients и там опишите, что необходимо настроить Y clients мастеру под мастера татуажа. Подробности в личной переписке. Все, соответственно, сколько вы готовы за это заплатить? Вот там, тысячу, две тысячи, пять тысяч рублей. Ну вот сколько вам не жалко, столько ставите и смотрите, как народ откликается. И вам, молодые, продвинутые, настроят это все. Главное, чтобы вы должны, вы должны понимать, это не затраты. То есть, то, что вы сейчас заплатите за интеграцию вас в цифровое облако, в это в CRM систему, это не затраты, это не траты, это не покупка шубы или там я не знаю, гаджетов, это инвестиция. Вы за месяц все деньги, которые вы потратили, окупите за один месяц. Вот если я вам скажу: дайте мне 20 тысяч рублей я вам 20 тысяч рублей верну через месяц и каждый месяц на, навсегда будут 20 тысяч рублей вам платить. Но вы же не откажетесь, не откажете. Что здесь вас смущает? Еще раз я говорю, это э, сложности интеграции. Много времени нужно тратить самой, вы можете это делегировать, я рассказал как. И... Степ-бай-степ, ну тут пошаговая инструкция вам дана. Вот именно это вам уже этого хватит для того, чтобы вы начали работать. У нас тайминг 42 минуты, мы управились. Собственно говоря, у меня вопросов больше нет. Сейчас я посмотрю, какие вопросы пишете вы мне. Так, интересует отправка сообщений для напоминания о процедуре. Да, это есть, и вы можете эти сообщения, эти шаблоны настроить, и они будут уходить. Там это, это будет тарифицироваться, вы будете платить какие-то деньги за это. Ну, как бы, такое есть. Все, я вижу, что вопросов больше нет. Нас смотрит 20 человек. Я горжусь теми, кто досмотрел до этого момента, и я горжусь вами, хотя бы за то, что у вас есть настрой, что-то изменить. Этот короткий вебинар закончили, обязательно обещайте себе перенести все ваши данные в CRM-систему, это сильно поможет вам а, с точки зрения финансов. Вы наконец-таки наведете порядок в этом бардаке, сможете делегировать администраторам или даже удаленным сотрудникам онлайн-запись и автоматически онлайн-запись также у вас появится на вашем сайте или в вашем блоге в социальных сетях. Ну и всем, в общем, адекватных клиентов. Всем пока!